Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео у нас на обзоре будет а, Мемная монетка Это у нас будет Шиба Робин Гуд В общем, давайте быстренько Посмотрим, как вы знаете Эти монеты тоже, точно так же, как и остальные проекты Дают хорошие иксы Но здесь есть больше такой потенциал а, С вложений минимальных вообще да, а, Стать миллионером, как говорится Давайте рассмотрим данный проект а, Так, ладно Что мы имеем у нас э, сейчас идет пресейл, текущая цена, да, там просто я даже не посчитаю, сколько это там вообще. Э, ладно, идем далее. 15% у нас идет на маркетинговый кошелек, 5% на благотворительный, нормально раскидали. 1% на аирдропы и 4% типа на приватсейл. Э, в принципе, молодцы. Э, так, 40% на ликвидность идет, да, 20% сжигается. Uh, ну, как сказать, подраскидали, в принципе, ну, пойдет как бы. Ну, тем не менее, главное, что, uh, скажем такой администрации не остается много токенов, которые будут прям вот свободным, свободным доступом, которые они смогут потом, мало ли что, uh, как говорится, подскинуть, подслить. Uh, ладно. Так, налог на транзакции, да, типа... Что там, как там идет. Ну, в принципе, да, тоже процент есть на этой мелочи. Ладно. Давайте смотреть. У нас здесь получается еще NFT, помимо самого токена. Так что, если вы хотите приобрести данный NFT, пишем на эту почту. Как бы проект, в принципе, как бы запускается только, можно сказать. Здесь моменты еще не полностью все реализованы. Так что, я думаю, потом эти нефтишки будут нормально так стоить. Я, честно говоря, не знаю, сколько сейчас он это, на NFT обойдется. Ну, если, допустим, 3 взять, я думаю, будет какая-то скидка. да как купить данный токен? Это как бы у нас и так все понятно. Э -э, через Metamask. Сейчас вам даже это все покажу. Ну, а, соответственно, в дальнейшем это будет Pancake Swap. В принципе, и все. По дорожной карте. Э -э, stage 1, да, у нас? Хм. Белая бумага, аудит, а, выполнен, приватный сейл, пресейл, аирдроп. Stage 2, а, еще один аудит, а, разработка и запуск лаунчпада. А тогда 3, а, получается третий момент, это будет airdrop. А, что у нас еще интересного здесь будет? Опять будет финальный аудит. А, что могу сказать? В принципе рискнуть можете, можете попробовать рискнуть, сюда залить там какие-нибудь там 50-100 баксов, смотря кому сколько, допустим, не жалко будет их потерять. Потому что, сами понимаете, да, сейчас этих монет появляется полным-полно, каждый день что-то новое. Есть проекты, которые реально на них можно заработать, есть, в которых определенный риск. Ну, не знаю, лично я бы сказал, что можно себя зарядить, но не прямо уж так уж и много, да. Ну, опять же, дело ваше, думаете вы, как вам с этим поступать. В Твиттере, что у нас по Твиттеру? Ну, понятно, новости, анонтики и тому подобное, большое сжигание, сжигают монеты. Опять, блин, не недогонят, зачем сначала их выпускать, чтобы потом сжигать. Просто можно уже на один этап стать ближе к этой всей теме и не делать сжигания. Ладно, так что, если что, залетайте сюда, будете следить за новостями, или же в Телеграме уже 1700 человек. Я думаю, сейчас в ближайшее время несколько тысяч человек будет. Что у нас здесь, да? Адрес контракта, подключаем, допустим, у меня MetaMask, я подключил MetaMask свой, подключил, и в принципе цель у них собрать 500 BNB, да? Сколько у нас получается по времени? 22 дня осталось. Ну, все максимально просто, вот, допустим, давайте сейчас купим там на 0.1 BNB данных токенов, посмотрим, что у нас с этого получится. Все, то есть, по сути, подтвердил, подключил кошелек, подтвердил, все, у нас все отлично, как говорите, как видите, вы получили там, а сколько же их даже получил, блин, я сейчас даже, наверное, не посчитаю. 500 триллионов токенов, блин Ну, или что такое Что-то в этом роде, я не знаю Или миллиардов, блин Короче, нормально, токенов я получил Ладно, прикупили, да, и пусть будут эти токены Как бы с этим у нас все нормально Так что, ребята, залетаем и Можете немножко зарядить Я думаю, где-то еще подзаряжу Может на пару сотен, да, пусть будет Как бы, говорится, говорится, авось Оно потом вдруг у нас все стрельнет и будет Даст там не 10 иксов, да, хотя 10 тоже иксов приятно, если купить там на пару сотен и получить э, со своих там двух сотен э, пару тысяч. Но если даст там сотню, две сотни иксов, три сотни, сами понимаете, насколько это серьезные уже получаются деньги. И как они могут потом в будущем помочь развитию э, как бы, криптовалютного скажем так, бизнеса, те, которые в этой теме нормально сидят. Ладно, что ребятки, на этом у меня все, так что подписываемся на канал, ставим лайки, я, я уже торможу немножко, пишем комментарии, будут вопросы, всем постараюсь ответить, постараюсь всем помочь. На этом у меня все, всем удачи, всем профита, всем пока.